Внимание! Мировая премьера от БСБ Эпик. Вода – это жизнь. Хайдрейт, профилактика, более 700 заболеваний. Активирует более 170 функций организма, Продолжительной жизни, в среднем 100 лет. Приятного просмотра! Море, окружающее наш мир, хранит в своих просторах множество тайн. И у тех из нас, кто живет на суше, море влияет на нашу жизнь, независимо от того, где мы живем. Оно управляет климатом и помогает создавать атмосферу, воздух которым мы дышим. Жизнь моря в его глубинах очень важны для нашего поколения и будущего. Море уже сейчас богатый источник питания и минералов. Оно веками поддерживает экологию Земли. Но в глубинах моря есть кое-что еще. Оно хранит тайны улучшения здоровья и долголетия для тех из нас, кто живет на суше. В течение тысячелетий земной истории море слой за слоем наращивало богатый минералами коралловый песок. Когда кораллы в ходе природного цикла погибают, они постепенно откладываются в море и скапливаются на морском дне. Они собираются там много веков, вымываются и обогащаются, образуя ископаемый коралловый песок. Добавь дрейс с древнего морского дна вашу питьевую воду, ваша... Тело. кристально чистых водах в архипелаге Нансей в Японии есть несколько древних островов, которые теперь называются Окинава. Именно эти острова знамениты самыми крупными изобильными коралловыми рифами в мире. Удивительные цвета и бесконечное разнообразие кораллов на островах Окинава сохранились с древних времен. Со временем на них сформировался волшебный массив почвы. Продолжительность жизни жителей Окинава в среднем 100 лет, и у них отличное здоровье. При изучении этих людей было обнаружено, что они не только живут дольше, чем другие люди на Земле, но также среди них меньше встречается заболеваний, рака, сердца, диабета, артрита и других болезней. Многие ученые и врачи приезжали на остров, чтобы изучить чудо здоровья и долголетия этих людей. Они обнаружили, что источником хорошего здоровья для них стали не изматывающие упражнения или диета здорового питания. Главная причина в воде, которую они пьют. Вода, которую пьют жители Агинава, отличается от любой другой воды в мире. Когда идут дожди, вода просачивается сквозь древние коралловые отложения и вмывает полезные минералы. При проведении исследований около 20 лет ученые обнаружили, что при добавлении небольшого количества кораллов окинава в воду, которую пьет человек, мы получаем в организме чудесный эффект. Вода – самый важный источник жизни человека. Наш организм на 70% состоит из воды, а кровь на 90% из воды. Кровь отвечает за транспортировку питательных веществ каждой клетки организма. При нормальных условиях в среднем человек потребляет от 1,5 литра воды в день. К сожалению, источники воды в мире быстро ухудшаются из-за загрязнения пестицидов и кислотных дождей. Вредные для организма вещества, такие как хлороформ, нитраты, кадмий и алюминий, можно обнаружить почти в любой воде. Эти вредные вещества попадают из сбросов заводов, удобрений и канализаций. Они проникают в источники питьевой воды почти в каждый дом нашей планеты. Этот опыт показывает, как коралловая вода может помочь очистить питьевую воду. Вы можете пить в регионе, где в воде нет или мало хлора, но все равно у воды низкий pH или высокая кислотность. Организму нужна вода с высоким уровнем pH, чтобы бороться с болезнями и недомоганиями. Посмотрите важность кислотного баланса воды. При уровне кислотности 6.0 крабы погибают, рыбы погибают при pH 3.0, все живое погибает при pH 2.5. Ведущие биохимики и медицинские физиологи определили правильно кислотно-щелочной баланс по самым важным аспектам сбалансированного и здорового организма. Даже в документах, опубликованных в Китае в 1956 году, окаменелые кораллы предлагались в качестве пищевой добавки Сочетание элементов в данных кораллах дает высокую щелочность с PH, очень близким к человеческому организму и морской воде. Существует древнее японское пророчество, которое гласит «Из моря Окинава грядет сокровища, что благодействует всех людей в мире. Воду, обогащенную минералами кораллов, благовейно называют молоком океана. Может быть, именно это нужно вашему организму. Hydrate поможет установить в организме правильный паш-баланс, поддерживать вашу иммунную систему, вести более активную и разнообразную жизнь. Добавь Hydrate с древнего морского дна, ваш стакан питьевой воды и ваш организм.